Когда-нибудь на картах 18 века историки наверняка отметят границы Лугининской империи, в которую входил и Миасский завод. А вот на шкале времени сделать это еще проще. Ко времени основания, 1773 год, мы должны будем прибавить 30 лет. И в этот период вошло все, что мы о нем знаем. И начало строительства, и становление производства меди, и период стабильности, и уход со сцены Лугининых. Сам Ларион Лугинин умер в конце 18 века. Затем короткое владение заводом его наследников. А начало века нового ознаменовалось покупкой мяского медноделательного промышленником Кнауфом. Медь, правда, как и прежде, была сырьем стратегическим. И мы до сих пор можем видеть множество вещей из обихода того времени, сделанных из этого металла. Посуды и рукомойники, сутки для пищи, чайники и тазы. А еще нельзя забывать о пушках того времени. Но главный продукт в который был переплавлен труд сотен и сотен мяских мастеровых, это медные деньги Павловской эпохи. И еще немаловажный фактор. Кстати, экономический. Завод был рентабелен и неплохо оснащен. Механизмов было довольно много, механизмов сложных уже, которые работали с помощью водяного колеса, как мы уже говорили. Под вода давала очень много, потому наши заводы и строились на а, воде. Но... А, Меди, выпол... первые годы существования завода, даже где-то лет 30 существования, было довольно много. Как я уже сказала, завод был рентабельным, поэтому не случайно после смерти Лугинина завод покупает московский купец Кнауф. Он скупил очень много заводов на нашей территории, на, за Горного Урала. Но очень странный был человек. Он почему-то не любил платить налоги. И через несколько лет у него отобрали самый лакомый кусок Златоустовский горный округ в эту плату за налоги. Вы представляете, сколько он задолжал? Хотя наследники Кнауфа знаю, что еще долго жили на Урале и владели многими Заводами. Но если, как сейчас бы сказали, из основных цехов выходила медь, то вспомогательным продуктом, естественно, было железо. Из железа делали все, что было необходимо в производстве меди: инструменты, скобины, изделия, детали машин, оборудование для кузниц жили, что называется настоящим натуральным хозяйством. Руду, правда, возили издалека, здесь ее мололи и выжигали. Видимо, эта операция заменяла процесс обогащения. Здесь и плавили. То, что подручные инструменты другой скарб возили в мяс ни из садки, ни из Латоуста, говорит о том, что мяские мастеровые умели его делать не хуже. Новый владелец мяского завода Кнауф ничем особо не прославился, кроме того, что очень не любил платить налоги. Когда долги его правления достигли астрономической по тем временам суммы, мяский завод был передан в казну. К тому времени мяские мастеровые и обыватели узнали, в окрестностях завода есть золото. Но до промышленной его добычи дело еще не дошло. Златоуст становился центром производства холодного оружия. Перемены в мяском заводе были неизбежны. Хорошие железоделательные передельные заводы. Златоустовский, Саткинский, Кусинский, Артинский, а, а Миянский был медиплавилиный. Но его уже начали перепрофилировать, как мы уже говорили, построили ножневую фабрику. Фабрика должна была делать ножны для златоустовского оружия. К тому времени, в начале 19 века, уже довольно хорошо работала фабрика оружейная златоустовская. И даже в МИАСе построили громадный двухэтажный корпус ножневой фабрики. Но через буквально через 2-3 года находят промышленное золото. Фабрику вновь переводят в златоуст. Это здание переплетает. Профилировали, отдали под контору, под волосное управление и другие службы, а, а мясский завод уже начал работать полностью на золоте. МИАС оставался промышленным городом-заводом. Население его росло, обустраивая, судя по первым картам и планам, берега водохранилища. Жилые районы, с одной стороны, завод, лесопильные мельницы, от плотины и ниже, по течению реки. На так называемое пильное производство везут лиственницу, очень стойкую породу дерева, а на мельнице зерно со всей округи. Зерна и муки столько, что мяские купцы, насытив местный рынок, разворачивают свою торговлю. Строят много и крепко, используя местный дикий камень. Если внимательно осмотреть стены старого города, а таких здесь достаточно много, то можно сделать для себя один социальный вывод. И с ним, кстати, согласны все историки. Все первые стены были сделаны исключительно на глине. Ветер, дождь, снег – все это разрушало их. Но более поздние строения все были сделаны совершенно на другом растворе. На специальном известковом растворе, который готовился заранее. Известь томили в ямах. Чем старше известь, тем крепче раствор. Но, естественно, и дороже. Такие здания стояли и стоят века. Сегодня все то, что обслуживает главное производство, называют инфраструктурой. Понятие, несколько размытое для сегодняшнего дня, в начале 19 века, было гораздо компактней. Главное – снабжение продуктами питания. Конечно же, для пропитания очень много нужно было продуктов, потому появляются вокруг мяса заимки. На заимках открываются различные производства. Там кожевинные заводы, колбасные, салатопни, свечные заводы. Все это производные того, что пригоняли скот из Казахстана, из Башкирии. И именно на этих заимках все это перерабатывалось, перерабатывались и кожи, и овчины, то есть очень сложное было производство. А заимки у нас были в районе заимочной улицы Современной и в районе села Черного. А там же очень многие зажиточные мясо содержали скот, то есть небольшие фермы были, откуда им поставляли непосредственно продукты. К столу к их довольно богатому вряд ли все мастеровые мягкого завода стол имели очень обильный и богатый скорее это можно отнести к сословию инженерному специалистам от горного дела и металлургии заводской люд обижен не был но имел свой продуктовый репертуар бесплатные сказны продукты получали мастеровые и их дети Стар болен и немощен. Такие записи часто можно видеть в исторических документах против фамилий мастеровых, достигших 45-48 летнего возраста. Государство нещадно эксплуатировало заводских рабочих, но казна, тем не менее, заботилась об их здоровье и пропитании. Вот тот список минимальной продуктовой корзины, который входил обязательным, к обязательной выдаче этим мастеровым. Это хлеб, масло, мука, мясо. И капуста. Капусты ели очень много. Когда территории завода для размещения всех служб стало маловато, для хранения провианта были построены эти складские помещения вне завода. Но в особое производство внезапно выделяется мукомольная отрасль. Мельницы по реке Мяс строились буквально на расстоянии одного километра друг от друга. Новый бизнес, преодолевая сословные неурядицы, поднимают Дунаевы и Росомахины. Теперь они купцы. Росомахины первоначально тоже были мастеровыми, крепостными и довольно долго. К тому же они использовались у разных работ, а постепенно, видимо, кто-то из Росомахиных удалось создать производство. И здесь же, рядом, неподалеку от мельницы Дунаевых, была построена, на расстоянии одного километра стояли мельницы практически по всей Реке мяса было их довольно много. И вот с 80-х годов у нас есть известие о том, что вот эти несколько фамилий, мною названных, были монополистами в области мукомольного производства мяса. Василий Максимович Дунаев. Человек был грамотный. Окончил нашу школу местную, был приписан как мещанин города Екатеринбурга, так как в Мясе не могло быть других сословий, кроме мастеровых. мясо был заводом, не был городом, и наши люди вынуждены были приписываться к другим городам. И первый именно промышленным способом начал заниматься мельничным производством. Для того, чтобы это произошло, он арендовал. Купить он не мог, это была не его собственность. Он арендовал у казны э, мельницы который обязался за свой счет перестроить. К тому же ему обязанность вменили перестроить плотину, что он и сделал. И затем ему отдавали на ней большой срок в аренду, на 12 лет. А потом, правда, эту аренду продляли. Как видим, для того, чтобы работать нашему купечеству и мельникам, было очень сложно. К тому же, по твердым ценам он обязан был молоть муку для казны. А местному населению или на продажу там уже устанавливалась рыночная цена. А также для военнослужащих по фиксированным ценам размалывалась мука. Но он именно первый из Дунаевых, кто начал заниматься довольно широко и промышленно. А его сын уже продолжит его дело. Особняки Росомахиных и Дунаевых и сегодня функциональные целы. Они стоят друг против друга, как когда-то стояли рядом мельницы имени своих хозяев. И в этих особняках, будь это сто лет назад, мы наверняка нашли бы десятки предметов старины, сделанных в мясском заводе. Его мастеровым было что предложить и на чем ставить свое клеймо. Кроме того, что кузнечное производство довольно сложное и обширное было на самом заводе, а, видимо, для того, чтобы удовлетворить нужды самих заводчан, местное население, работало в некоторые времена более 30 кузнец было. Сохранились имена этих людей. Они были и у Дунаевых, они были у Дорофеевых. К тому же Такое производство, оно как бы давалось поощрение мягким жителям за худой нравственностью, если человек провинился, и у него закрывали производство. Ну, например, для братьев Дорофеевых, одного из поколений, кузнечная работа стала ремеслом. Как рассказывают их потомки, они очень много металлических изделий, в том числе и замечательных ажурных оград, выполнено именно было братьями Дорофеевыми. Замечательные мастера были и в других ремеслах. Тит Дионович Никулин, возможно, один из первых, кто основал в Мяском заводе каменотесную мастерскую. Его руками и руками его под сделаны почти все надгробья старообрядческого кладбища и часть надгробий на кладбище Свято-Троицком. Здание управления заводом требовало иного. Здесь нужны были предметы железного промысла. Ограды и решетки, скобы и замки, печная утварь – все это старались делать сами.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 Успешный прадед или дед – это основа э, тех хороших поступков в жизни, которые мы совершаем.